Доброе время суток, дорогие друзья и прекрасные зрители. И вот я снова на выставке ярмарки сделана в СССР. И вот перед вами старая старая пианино, а в стареньком телевизоре поет Мая Кристалинская. Друзья, буквально только что здесь проходил аукцион. И несмотря на то, что я ну, значительно опоздала к началу, я все таки поучаствовала в нем, И мне даже достался столовый набор на 6 перцов, 30 предметов. Это набор 80-х годов СССР, в родной коробке. Ну и изготовитель завод металлоизделий имени Кирова. Нержавеющая сталь. И частичное здесь золочение. Шесть ножей, шесть вилок, шесть ложек больших, шесть чайных ложек и шесть кофейных ложек. Ну вот, такая красота. Рисунок очень интересный. 150 рублей 2, 150 рублей 3. Ну теперь с ты вообще будешь. Итак, что нам дальше? Да, а, с преданным. Ребят, ну и теперь мы э, в самом конце, по традиции, я еще раз говорю, я забыл, что там лежит. Вот в этом ящике лежит какая-то штука. Я ее предлагаю разыграть. Итак, жду ваше предложение. 50-100 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. А вдруг там -то какая то рюмочка лежит? 500 рублей, 550. Ну, вы знаете, что я просто так ничего не кладу. Туда. 600 рублей, 650. 700, 750, 800, 900. Прыгнули. 950, 1000, а после 1100 рублей. 1100, 1200, 1300. 1400 может вообще нам одни черные ящики здесь поставить 1300 1300 1400 1500 1500 1600 1700 1700 1 1800 1900 1900 1 1900 2 1900 3 можете открыть ура поздравляем Давайте попробуем. Серега доставай. Да. 1900, но на самом деле... Не знаю, да. Что у нас там в черном ящике? А тут серебряный подстаканник. Поэтому вам повезло. Конечно, он стоит значительно дороже, но он еще в таком люксовом состоянии. Это северная Дагестан, серебро, 875-й пробы, позолота со стаканом. со стаканом, который входит сюда вот просто вот так все, ребят, спасибо вам огромное за участие Приглашаем вас в следующий раз Смотрите, основа для лампы 60 тысяч вена Ручная роспись золото, Металл Фарфор Тарелочка 2000 Еще одна а <реш> вот ваза Дрезден Начало 20 века Фарфор Прорезной фарфор Крышка Ручная роспись А вот бокара И кстати две вазы такие есть Начало 20 века Высота 36 сантиметров. 45 тысяч. Столовый сервис «Бернадот». 80-80-е стиль барокко. Тарелки глубокие, мелкие, десертные. Вот продолжение. Чайный сервис. Чайник. Чайные пары. красота и вот еще один сервис очень красивый цвет с драконом друзья и начну я свой обзор с посуды которую продают частные продавцы своей коллекции. Ну, в основном это чайные пары советского периода. Очень много чай, чайных пар раннего советского периода. Много и посуды из ГДР, времен ГДР. На них стоят ценники, что очень удобно. Ну, давайте же познакомимся с ними, с некоторыми людьми. Грубилки блюдец тысячи. А барбари сколько блюдец. стоит? 800 рублей. Старенький-старенький. Но в хорошем состоянии. рыбилки очень старенькие очень старенький чайная пара 4 500 с кобальтом 1200 чайная пара 800 рублей Бербелки тоже старые. <свят> а <вот> совсем старые. <свят> Смотрите, какая масленка. Ручная роспись. Лепка. Лепка, да. Ой, какая красота. Так что и здесь на столах мы можем видеть и антиквариат, причем в хорошей сохранности. Кстати, прислушайтесь. Играет советская музыка, на которой мы воспитывались с присущей ей добротой и ценностями, на которые ну, в общем, вошли в нашу жизнь, и которых так сейчас не хватает. И так хочется снова верить, что все хорошее еще впереди. А вот, кстати, и блюдо моего любимого завода Конакова. И у меня такое желто-коричневое блюдо уже есть, но зеленое, мне кажется, даже еще интереснее. И, кстати, когда-то я мечтала купить чайную пару с петушком. Сколько же она стоит? <зар> а вот молочная сируп две пятьсот. Тысячи пятьсот. Три тысячи – это тройка сохранится. Чайник очень красивый молочник, тысячу рублей. Гдр. А вот этот молочник, это по-моему ЛФЗ. Посмотрим. ЛФЗ. 800 рублей. Ну, присаживаемся. Здесь чайные пары, сахарница, чайник. Все вместе можно купить. Вот сервис сирень. Так, Сколько здесь молочник стоит? Молочник 100 900. Дулёва. Люстровое покрытие. Сахарница. Чайник. Очень красивая чашка а это тройка 1800 фз тончайший угу. рисунок Один, есть, тоже очень красивый фз Фз чайная пара 700 рублей 4 чайной пары сахарница вот ну, ковер, и снимаем и... Раз, два, три, четыре. Снято. Друзья, спасибо за то, что были со мной. Спасибо за ваши лайки, комментарии. Во второй части вы увидите обзор отделов с фиксированными ценами. Тем более, это будет интересно так как в эти выходные дни были скидки. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Наступили чудесные теплые дни. Весеннего всем настроения. До встречи!